Да, ты помнишь, как еще раз, если мы снимали «Коль и коль», по-моему, тоже такая же сонка, потому почему-то на барже. Почему-то «Коль к барже» тоже непонятно. Да, ну где-то неподалеку э, был разожжен костер и стоял конь серотлива. Ждал, пока про него понимаете? И Валера во время времени подходила, так, ой, мой, серотливый конь. Ну, в общем, да, какие-то парадоксы бесконечные. Валера, вот в одном интервью ты вообще сказал, что ты не человек, а ты скотлак. Это что-то... Наверное, сказал, я вспомнил. Убери вот. вот, часа, когда, когда Боржа стремалась в песне, что нет, да, а если в... вам простите, я продаю так план, я ездил на лошадь. Так, на <хей>. Вот пазарка, <-то>, посолка, понимаешь, что нашлось в итоге. Потом уже Афганский Ветер появился. Афганский Ветер? Какие фигни? Афганский Ветер, это была вообще история тогда. Я не знаю, чем образом песня все-таки оказалась в телевизоре, потому что ее вырезали просто на всех уровнях, на которых это было возможно. Не, потому что был 88-й год. Уже, да, но, а, но сам да, факт, да, факт да. того, да. Что, то, что человек мог выйти на сцену и спеть э, «Воронка, еще воронка, нежданный днем, зачем случился похоронка в панельный дом?» Не в первом под Камбулом, а, не в сорок первом под Калугой, Песок. где холм высок, в восьмидесятом под Калугой. В калугой, в да. И у всех не были просто мурашки, потому что это события были реальные. Они происходили вот сейчас, за окном этого панельного дома. Матери получали эти похоронки каждый день. в сорок первом под Калугой, где холм высок. В восьмидесятом как бы лицом лесок. Воронка и еще воронка, тут слеп разлом. Зачем стучишься, за похоронка, в панельный дом? Зачем стучишься, за похоронка, панельный дом? Я помню, что меня так достали вот этими вещеваниями о том, что не существует похоронок, не существует э, гробов. Это сказка про ограниченный контингент, который значит, сидит сам для порядка. А, что я просто попросился в Афганистан. Я знал уже, что артисты, тот же самый Иосиф Дорочек Абзон, очень часто туда ездили. Многие артисты ездили уже с концертами в Афганистан. Я тоже попросился для того, чтобы уже кстати, ну, убедиться, в том, что действительно эта война идет. И это жестокая война и страшная. И мы полетели в Кабул, и когда мы вышли в Кабульском аэропорту из самолета, и из багажных отсеков выгружали нашу аппаратуру, то на ее место тут же выгружали гробы. Это первое, с чем я столкнулся. Ну а потом уже мне никто не говорил гробов не существует, потому что я сразу открывал очень сильно. Ну да, ну вот ты, конечно, был невероятно смелым в этом. Мы как-то тоже были, ходили в какие-то странные инстанции, которые не пошел бы никогда в Министерство обороны, там к каким-то людям. Я ходил, доказывал, я тоже ходил, доказывал кому-то, что эта песня, она не страшная, она просто правдивая, просто происходит реально в жизни. И, как, с образом, не знаю, все годы она вдруг прозвучала все-таки в 88 год уже было можно. Уже белая ворона у меня пошла. А да, ветер уже пошел, пошел. Потому что перемены настолько весели. Настолько очевидны, да. очевидно было приближение и, и смены социального климата, что уже на телевидении это почувствовали. Это в первую очередь. Я Я а у, да? у меня есть предложение, Валер. Давай придадим привет и пожелания здоровья автору текста этой песни... Николай да, Зиновьев, Зиновьев да. Вот, да, а, да. и вот, прочим, он, он автор не только этой песни, тебя же супер-хит э, «Бегут, бегут, бегут», а он вот светит, это же Голиконова и План, Да, ну Большие-большие проекты. Да, Спасибо тебе! на милицию а если она сверху Игоря там нашла и... Понимать, дело бы. Для меня вспоминать об этом то же самое, что <связывая> говорит <с> в открытой <связывая> Страшнее только, как и пригодишься любимого человека. Отборное желтки, премиальное подсолнечное масло и лимонный сок. Он отлично подходит к нашим любимым блюдам. Макеев. Вкусно каждый день. Бифиформ доставляет комплекс полезных бактерий в кишечник, помогая победить дисбактериоз. Бифиформ. Бифиформ. Для победы над дисбактериозом. Как вы видите, Чет Морозу понравится нашей полярке. Я знаю. Я очень он настоящий! Он настоящий! А, дедушка, цифровое телесемейство Первого канала представляет канал Телекафе. Однажды Иван Угерс вел семинарное шоу, как и Жоэль Радушон, выпустивший книгу рецепт. На этой неделе программа путешествия за вкусом и кулинарное шоу Алякар. Смотрите Триколон ТВ. Спрашивайте у операторов кабельного и спутникового телевидения. Детский мир подарков. Желанных подарков. Лего-Сити патруль береговой охраны 2799 рублей. и Еще на каждую тысячу рублей купон 500 рублей подарок. Детский мир. Процентов. В магазинах «Снежная королева». Нам нужна идеальная каша. Каша с прекрасно сочетаются пользу натуральных глазок, бикидобактерии гель для защиты организма и отличный вкус, который так любят малыши. Месле. Отличная каша для малышей. Пусть польза, защита сочетается в ней. 30, 30. Ух ты! Пять девчонок, ну, пятьдесят дней ухала. Я не спорю, рассказываю, почему я прав. Нам делить нельзя, все остальное можно. Семь билетов в Панзон? зону через пять минут наберут. А вот наше время, чтобы вы нужно было на улице вот где ты. Ух ты, где! А у вас в Союзе все такое дорогое Тариф, ух ты! Однако перекажи минуту на все номера. Мотив, звоните дешевле, чем в Советском Союзе. Подарки для самых любимых по самым выгодным ценам в году. Золотое яблоко. Горите, чувства. Приходит время задуматься о новоделях. She does. Любовь. Это будет урок. Я вообще-то извинилась. Может, хватит это все. А, а вы наш новый желез, да? Да. Меня зовут Виктория Николаевна. Очень приятно. Не волнуйтесь, такая возможность, если такое оправа. Такая возможность будет. Олимпийские игры 2018 -го года пройдут в Корее, а летние Олимпийские игры 2020 -го года в Токио. То есть будут ли строиться в Родальном База подготовки по времени, что было передавать в Суволе, когда наши спортсмены готовились к Владивостоке в Хабаровске. Ничего там специально не строили тогда Владивостоке и Хабарске. Конечно, вот если так что-то специально строить, сейчас начинать, конечно, такого мы делать не думаю, что будем. мы будем, скорее всего, делать то, что вместе с федерациями и с региональными властями делать то, что останется в регионе, как наследие, развивая и поддерживает Конечно, не хотел в Владивостоке, чтобы известный Задион, где э, играл лучший Владивосток, он принадлежит Динамо общества, чтобы мы его все-таки или Динамо мы его привело порядок, а Килином, чтобы не там лежали э, вокруг беговых дорожек, чтобы мы это сделали. Конечно же, нас интересует развитие Дальневосточного региона. Это сейчас один из приоритетов нашей страны. И, естественно, мы, конечно, будем продолжать программу создания материальной базы самого Владимирского, это безусловно, и развитие университета Дальневосточного, и материальная базы самого ну, Приморского края. Мы такие решения все с губернатором встретились, подписали и приняли, и будем реализовывать. Нас, конечно, интересует и будем поддерживать Сахалин, Камчатку, потому что два региона очень интересные и в зимних и в летних видах спорта, особенно в зимних Сахалин, на трамплинах, мы планируем построить. В Камчатке завершается строительство нашего биатлонного центра. То есть, эта работа будет идти практически. У нас есть планы по Иркутской области, очень серьезные, на Байкале создание базы. ну вот Как раз мы ее на 16-17 год там планируем развивать. Завершить объекты. Мы уже в Иркутске построили современнейший центр легкой атлетики. У нас такая Байкал-Арена, там она, наверное, может быть, украшением сейчас является Иркутска. Конечно, сейчас вместе с руководителем региона мы договорились, и регион выкупил наконец этот небезызвестный стадион в центре Иркутска, весь темный, в серых цветах, и который исключительно там в спортивном комплексе торговал там вещами. Сегодня он в собственности уже сегодня региона и сейчас они готовят проект отметную документацию мы им будем помогать в мощнейший центр в центре Иркутска Флаг, собственно, как будет определяться, вот сейчас это называют если есть ли круг претендентов, какой будет, вот собственно, сам критерий отбора, а, и будет учитываться то, что, ну, это традиция неприятная, то, что знаменосцы часто не выигрывают, может быть, кто-то уже отказался, Спасибо. Все будет учитываться, все будет учитываться, и календарь, и расписание, и, скажем, возможность э, нести этот флаг, конечно же, безусловно, вы сами понимаете, что если у тебя через там 10, 12, там 20 часов впереди стар сложно этому человеку предлагать нести плак. Просто он, он, он должен готовиться. Потому что эта процедура непростая, в районе 5 часов длится, если не больше сама церемония, там ребятам заранее собирают, потом они, каждый выходит. Ну, вы знаете, это все церемония. И, конечно, мы должны очень здесь бережно отнести спортсменов. И вот одно дело это, конечно, и платье, и историю идти, это здорово. Но в целом процедура обычная. Я, я вам скажу вот сейчас совершенно откровенно, что даже мы сейчас особенно вокруг этой темы не обсуждаем и не думаем. Потому что ясно, есть требования, кто должен идти, конечно нужен заслуженный спортсмен, желательно, чтобы это был олимпийский чемпион э, или человек, который имеет достижения в спорте. Это с одной стороны. А с другой стороны, его должны выбрать э, капитаны команд. Состав команды мы будем удержать где-то в 20-х числах января. И, естественно, капитаны команд получат некий список, по которым они проголосуют. И это будет определено. Вот Но перед тем, как делать кого-то кандидатом, конечно, мы с каждым индивидуально и с ними, с личным тренером его. Вы видели реакцию некоторых главных тренеров, когда его спортсмена называются, а здесь некоторые издательства начинают проводить какие-то опросы. Это же не конкурс, который, понимаете, надо для того, чтобы вопросы проводить, надо хотя бы понимать, расписание посмотреть. Некоторые спортсмены физически не может. Мы бы с удовольствием доверили этому спортсмену нести, но он не может, потому что. такое по поводу увеличения народа в спорт. А, в апреле прошла премьера Легенда 17, и после этого дети ломились буквально в какие-нибудь секции. Вопрос такой, собственно, а планируется ли в будущем съемка таких же художественных фильмов, на, где на примере спортсменов, спортсменов известно, будет какая-либо пропаганда спорта? Да, планируется. И это работа сейчас очень, на мой взгляд, неплохо идет сериал ⁇ «Молодежка», вы знаете и группа, которая делает ее, приняли решение о продлении ее, еще выпуске нескольких серий. Конечно, нам нужны фильмы о спорте, нам нужно современные фильмы. Знаете, вот это очень важно. Поэтому мы тоже рассматриваем такие вопросы и поддерживаем всегда эти проекты. Потому что действительно это очень важно. Я вам скажу, вот фильм, который назвали «Ленинный 17», и, допустим, там «Олимпийские игры», нет, только «Хоккей». Я скажу, что за эти последние пять лет в детские спортивные школы пришло 15 тысяч детей. Сейчас где уже около 85 тысяч детишек в детской и спортивных детской по хоккею занимают. Это чисто специализировано. Я уже не говорю о том, что вовлечен в хоккей, пошел такой бум, развития пошло хоккея, потому что мы, мы ä, сегодня... Ну, где-то сейчас у нас, конечно, обеспеченность ледовой ареной, где-то мы 442 ледовых арены и дворца имеем в нашей стране, ледовых арен и дворца. А где-то мы построили за эти годы э, ну, по 200 таких ледовых арен, я думаю, с учетом этого года мы строим. Темпы такие, конечно, большие, естественно, но, конечно, по обеспеченности ледовой, ну, просто не хватает практически неделю. 3-4 встречи с губернаторами регионов и у каждого желания есть. Вот сегодня я получил такое сообщение, мне из Татарстана прислали. Поздравляем вас открыть 17-й дворец. Понимаете, то есть речь идет о том, что, конечно, и все они абсолютно сразу заняты, загружены. Открыли там э, в Псковской области дворец хоккейная команда, школы. И, конечно, это очень здорово, и мы будем продолжать это поддерживать. И создание фильмов, пропаганду, это, конечно, очень это здорово, когда появляются такие фильмы. Пожалуйста. Татьяна Деменкович, здравствуйте. Светлана Архипова, сооружение индустрии спорта, спортсменской сфер-сру. Я представляю отраслевое издание. Мы напишем о рекордах. Наши читатели, собственные писатели, это отраслевые специалисты, кто проектирует, строит, оснащает спортсооружения. Вот что бы Вы сегодня, в преддверии Нового года, хотели сказать им, в частности, руководителям компаний, которые в рамках государственно частного партнерства делают свой бизнес, участвуют в таких больших федеральных программах. Вот, я хочу поздравить Нового года. Пожелать ему продолжать участвовать в компаниях. У нас для спортиндустрии индустрии сегодня огромные возможности. Я назвал вам все проекты, которые мы будем проводить. Это и для того, кто сегодня строит спортивные сооружения выпускает оборудование, ментарь. Вы посмотрите, сегодня я назвал 24% граждан в в спорт. Значит, надо купить экипировку. У всех есть работа. Это внутренние спортивные сооружения, темпы, вот с шестого года по сегодняшний день спортивная инфраструктура приросла на 30 тысяч спортивных сооружений. И мы очень по многим видам спортивных сооружений, как бассейны, допустим, там, э, ледовые, мы просто исторический максимум Советского Союза уже перешли больше уже имеем спортивных сооружения, если даже весь Советский Союз брать. И, конечно, нам здесь очень важно, чтобы были профессиональные строители, проектанты, чтобы люди использовали современные технологии. Ну и, конечно, те проекты, очень мира по футболу, нам необходимо будет построить только спортивную инфраструктуру, если взять. Нам нужно будет построить 12 стадионов, вместимости не менее 45 тысяч мест. запроектировать их с хорошим наследием, чтобы они в будущем не стояли фантомами, а более эксплуатировались, были функциональны, где-то нам придется демонтировать количество мест, не оставлять... Не будем оставлять, конечно, там Саранский 45 тысяч метров, в ряде других регионов они будут доведены до средней посещаемости в этих регионах, но значит, нам нужно будет построить 113 футбольных тренировочных полей для команд участников, для судей, для э, команд, которые приезжают на игры в этот город. Есть, поэтому огромная инфраструктура спорта. Поэтому, пожалуйста, э, здесь есть куда приложить силы, вот. что-то со частного государственного партнерства. Допустим. Мы с ними вводим третью ледовую арену. Я обязательно мне январе получу в Ставропольском крае. Мы строим с ними совместно край Еврахим и Министерство спорта. Мы строим ледовую дворец для детской спортивной школы. И, конечно, такие компании, которые инвестируют в спорт, это очень здорово. Поэтому с вами пожелать успехов, поблагодарить за работу. И надеяться, что мы будем такими же темпами продвигаться продолжать развивать инфраструктуру спорта и в следующем году. Спасибо. А еще один вопрос? Рад как бы, зашел разговор. Вот, мы в Владивостоке ездили осенью, на острове Русский, как раз, где построен недавно кампус университета. Мне, как выпускнику МГУ, стало завидно, в каких условиях э, ребята учатся и тренируются. Просто прекрасный легкодетельный бассейн, э, центр для бандитона, баскетбол, ну все есть. Только э, занимайся спортом. А, вопрос следующим: а, Как будет у нас развиваться э, вот, спортивный, спорт в университетах? Строятся стадионы для университетов? Как это, в общем-то, принято в Америке? И вот второй вопрос, э, буквально на днях закончился, Турнир звезд студенческого спорта по легкой атлетике очень популярен и большой, он пользуется среди студентов. А, когда у нас будет больше соревнований по студенческому спорту? Потому что все-таки, чтобы не ходили разговоры, что у вас на университета ездят профессионалы, чтобы и студенты, как бы которые учатся, тоже могли такую конкуренцию составлять. Чтобы вообще закрыть тему профессионалов, ездить на универсиаду, на самом деле, на ну, Ульсиаду не едут никаких подставных спортсменов. Там возраст определен, ты должен быть студентом. Все студенты, нет ни одного человека, не студенты. Это первое. И ну, все студенты, молодежь, вы посмотрите нашу молодую команду. Ну, в Бетлоне, да, мы знаем, Клящин там, допустим, да, они ребята, которые учатся в сборной детства, но они это не основная команда. И все это должны понимать. Это студенты. И смысл трансстуденческого студенческого спорта перед ним стоит две задачи. Первое, это сегодня через студенческий спорт, сегодня еще дать возможность э, прорваться в спорт в достижения. Потому что вы в 17 лет заканчиваете детскую спортивную школу, 1 классов, выдаете игры, и перед вами выбор. Я не знаю, найдите место выдающегося, может быть только тренера или специалистов, который порой поставить на спортмене крест. Понимаете? Человеку может быть для того, чтобы раскрыться, еще надо 2-3 года. И естественно, вот что ему делать, вот он закончил, он поступает в ВУЗ. И вот в ВУЗ поступает, нам бы хотелось, чтобы в каждом ВУЗе был спортивный клуб, чтобы многие ВУЗы страны специализировались на определенных видах спорта. Специализировались. И тогда спортсмен поступает туда, он же, может быть не хочет только спортивный УЗ, он хочет поступить там, я не знаю, на ЮфА, как вы видите, в МГУ. И в МГУ должна быть возможность ему продолжать свою спортивную карьеру. И вот это первая задача перед студенческим спортом. И универсиада, все, вот Всемирные студенческие и наши универсиады, которые мы проводим внутри страны. Как раз нам дают возможность все время э, смотреть, что в студенческом спорте есть для спорта высших. Вот это есть некие витрины витрина, которые мы видим. Да? Где мы еще видим? Переинформировано 23 лет в универсиаде. А вот, пожалуйста, мы увидели на универсиаде наших молодых талантливых спортсменов и лыжников. Сейчас э, пару ребят из лыжной этой команды будет дан шанс на одном из этапов Кухомира. А может, кого-то тут даже поставят. Понимаете, тут дается сразу шанс. Ясно, что они сегодня не с Лепов, пока там, не с Япаровым там, но сложно, потому что это уже ребята, профи, которые э, там, хотя Паров тоже совсем недавно ворвался. И в принципе мы вот и, и рассматриваем это тему. Второе, то, что вы говорите, условия и развитие массового спорта. Вы знаете, что мы приняли все соответствующие изменения закона. Мы приняли решение, внесли понятие такой студенческий спорт. Мы ввели понятие студенческий спортивный клуб. Мы разрешили ректорам вузов тратить деньги на студенческие команды, которые участвуют в соревнованиях. Мы удивили, увеличили финансирование и начали создание повсеместно студенческих лиг. Сегодня мы имеем 15 студенческих лиг. Посмотрите, как работает баскетбольная лига. Там уже 500 команд из ЛУЗа, страны. Вот, э, мы начинаем вместе последовательно развивать лиги. Мы разрешили право по итогам студенческих соревнований присваивать мастеров спорта. Ну, в чем здесь проблема? Проблем, значит, несколько. Во-первых, материальная база многих вузов. Я сейчас спортивная отдельно скажу, это отдельная тема, это наша забота. Материальная база. Естественно, конечно, в многих вузах она желает лучше это делать. специальная программа 500 бассейнов вузов страны. Каждый год 15-16% С 2014 -го года мы пошли на то, чтобы из программы федеральной программы отдать полтора миллиарда рублей Министерства образования на строительство инфраструктуры для детских школ, ну не для спортивных а обычных образовательных школы, и для вузов страны. Это школьные стадионы, студенческие стадионы, вот, попробуем полтора э, миллиарда ежегодно. Это такие достаточно приличные деньги, можно строить там по 10-12 стадионов. В России. Итак, завершается пресс-конференция Виталия Митко, и э, мы сейчас э, прерываем на некоторое время ее, и потому что на э, в Сочи во время чемпионата России в Гурном катании появляется Евгений Плющенко, седьмой стартовый номер у Евгения. Вот он выходит на лед для того, чтобы восполнить свою короткую Только программу. Новая короткая программа, э, танго из кинофильма Муриан Руш». Ну, мы в исполнении Евгения уже видели достаточно много танго. Посмотрим, как оно выглядит сегодня. Итак, слово нашему комментатору Александру Гришину. Ich bin so nicht А у Ключенко довольный и Алексей Николаевич Мишин, и Давид Аудыш, кареограф Евгения, ну и, разумеется, все, без исключения зрителей на трибуна. Подводится спорта Альдер Ключенко не просто справился, не просто вернулся. Ключенко сделал это за блеском. Я сейчас не готов подтверждать насколько эта программа, этот прокат конкурентоспособлен на мировом уровне в борьбе с юными японцами между кань с пады но то, что ключников по-прежнему находится в великолепной физической и признавательной форме, никто не будет утверждать. Прекрасно полный КС-4-3, великолепный АС-3,5, но и правильной ЛУС. Никаких вопросов, естественно, кто выходит у лидеры, кто выходит на первое место, ну и крайне любопытно какие-то баллы получит Евгений, в первую очередь за компоненты, потому что технику что можно посчитать, но понятное дело, что арбитры сейчас от души должны отплюсовать за все четверные прыжки. Ну и понятно, что соперникам придется о как никуда. 4-3. Волонтровый ровоз. Играйте практический. Ну и самое главное, что покорился акции с военной Я не хочу сказать, что это элемент, который был главным геопартизмом, но помните, что... Именно после акции я упал Евгений Начальный становить да, в Загребе, что усугубила травму и в итоге привело к снятию российского спортсмена в Союза. чемпионата России еще не был на свете, когда Евгений не просто соревновался, но уже и побеждал. Честность ну, в сезоне 197-198 -го, -го года выступал на этапе Гран-при. И в следующем году уже и выигрывал эти самые этапы. А сейчас он по-прежнему стою, по-прежнему соревновается и к к слову, обыгрывает этих юных соперников это молодежь. Сумасшедшая совершенно сумма выведения Тульщика. Мы с коллегами тут переглянулись, предположили, что сумма будет больше 90. Но 10 это наш ответ идет за руками. Первое место, конечно же. Итак, 98 баллов, 40 выбирает Евгений Ключенко в свою короткую программу. И теперь, естественно, все будут ждать разминки последней, где выступят и Сергей Воронов, и Максим Ковтус, и Артур Гачинский. Вот это, по большому счету, 4 человека, которые могут претендовать на победу, ну, или на пьедестав, значит, 5 российских, Итак, дорогие друзья, сейчас мы с вами прощаемся, но итог мужской короткой программы мы подведем 15 часов 5 минут на нашем следующем большом спорте. С вами были Ирина Шадр и Андрей Курасов. Счастливо. начинается, давайте смотреть, а еще раз скажу, вернее напомню, что Сэнс Ищенко последние три своих боя провел очень удачно, как обрался все эти три поединка у дома в Танзании но в трех побе одержал победу, в одном из них даже запрочно нокаутом. Прошел дистанцию 10, и 8, 12 раундов. Очень боксер опытный и Представляет определенную загадку, даже опасность, я бы сказал. Посмотрите, как он пошел резко вперед. Выходит. мы видели Победы, шесть нокаута, а его топили, семь поражений, и 4 тоже Но знаете, шесть? мы с вами прекрасно видели, и Андрей, и мы прекрасно знаем, насколько он опасен бывает. И вот сейчас я думаю, справишься с вот с этим э, первым наскокомского боксера и со своим собственным волнением он разберется. И я где-то даже думает, что. Я говорю, сейчас полностью на том числе -то, на первом, да, Андрей, конечно, вы специалисты, вы можете говорю, что, я, конечно, вы, меня полезно. Техническая подготовка нашего это... боксера. Нет, я, я не могу. Я просто сказал, что под стороны Сангами все как очень не предходили, неожиданно он бьет как-то вот так вот, немножко, не стандартно, стандартно, а это а его при этом сыру, как бы сложно защитить от этих ударов, но даже не да. защитил него правильность, когда он бьет вот так по своему, размашивается, потом его ударом открывает голову. Бесспорно, Александр Каренкин, наш лучший судит этот бой в ринге, надо быть ему внимательным, потому что, когда он все равно не стандартно, то он смогут быть еще нарушения правил, тоже но, да, бесспорно, потому что в принципе, более классической стойке, чем так стал бы представить, хорошо, что Точнее, и я так думаю, несмотря на то, что, что э, боец в Танзании намного опытнее, он будет уставать, и, и по ходу боя Федро будет все чаще и чаще попадать в лучшие удары. Но темп, на самом деле, очень высокий, и бойцы потратили немало сил, в каждый с каждым ударом. Федор, Федор такой коронный удар. удары, помните, да, вот, правым прямой через руку, а тот раз. Да, поджал да, сейчас, я имею в виду, Федор Юрьевич поджал пол своего оппонента, отработал в концовке первого раунда и тем самым пробовал, на вот, именно для победы в первые трех минут. Напомню, будет 5-8 раунд. Здесь снова хорошее попадание правой. правой. Хороший раунд. И концовка хорошая. Да. Еще раз скажу, что от Федора я расслежу очень большого в его карьере. 26 лет. И считайте, что полтора года были пропущены. Да? И, тем не менее, знаю его талант, его возможности, У него все впереди, но, да, по он крайней он... мере, его старший брат уже бортирует за, за большинство, именно сегодня, и на этом в Но вот с ним работает очень грамотная команда, это и тренеры, которые когда-то и до сих пор находятся в Олимпийской сборной по боксу, и Медриловичевым, Катман. Бессменный, я бы сказал, на самый лучший. Второй раунд. Ну так я начал не пошел вперед, а он, как первый раунд. понял. Да, в прошлом раунде выснулся, а потом уже пошел вперед. Давайте посмотрим, что будет сейчас. Ну, по виду он нисколько не напуган. Ну, понятно, для него тоже российская школа бокса в как бы, новинка. То есть она может быть неудобна в какой-то степени. Хотя для нас на фонда. У него длиннее руки, но рука виновый быстрее, да. И мощнее, и тяжелее. Ну, да, такой двойной двойный джет. Да пока вот здесь конечно вот Свои орелки абсолютно сейчас Федор я очень разговариваю ну, ja, и до третьего раунда я мне тоже так я бы сказал уже сейчас все больше и больше <again> преподы <discernible> <tars nearby> Учеркнуть, конечно, Фёдор Бакон-Панчер выражен, да, не да. успокаивает, при этом он бьет круг, да. левое он не просто бьет круг, он бьет очень разнообразно. Как правило, много который э -э, заканчивается наш -э, на скаутами, у него какой-то один стандартный, один, может быть, два стандартных приема, а здесь их э -э, большое разнообразие. Еще раз скажу, вот это правило просто, ну, просто получается да? на загляде. чуть-чуть сверху вниз. Ну, соперник внукал статистику, что ну, в статистику бою, но он не знал его характер. Он разорвился в первом раунде Чудинова, и вот сейчас за это поплатят. Ну, может, и не столько даже разозлился, Чудинов так вот чуть-чуть посмотрел. Определил, приценился как господин, на рынке и начал главные действия. Да. Здорово, правый прямой. все до конца Шанзай, потому что осталось всего 15 секунд, и второй раз закончится. Отлично, конца ну, дорогой, скорее всего, да. Помогаю восстановить и улучшить самочувствие. Не успеваете попасть на подарками. Заходите на два раунда в Федора Чудинова мы посмотрели, друзья, хочется отметить, что он серьезно подошел к этому, подготовился великолепно. И видим не только вот прекрасную физическую форму, что даже... но и тот настрой психологическую подготовку. В общем, сделал все как и надо. Отсюда и вот такая такое яркое и безоговорочное преимущество. А вы знаете, Борис, я анализировал именно профессиональную карьеру еще до изобретения и бесспорно она началась очень ярко в США, но когда они вернулись в Суду, был какой-то анализ, наверное, или какой-то легкий застой, может быть, переосмысление, что это было так, и это Да, и было просто очень густой, И вот сейчас все пошло по, новому то то Еще раз отметим, что с обеих рук, и левой стороны, и он весит, Дима плохо. По туловищу, тут так, или у человека печень, Ну, я вот сейчас посматриваю на... Представители посольства и на его окружении, ну, в Казахстане, они их, в принципе, не очень завидели. Они ожидали несколько другого. И вообще их пришло же, как и Они сидят вокруг, точнее, вокруг не сидят российские звезды шоу-бизнеса. Шоу и они не понимают, ну, если они разочарованы или расстроены уже. А больше всего еще должны застить впереди. Чуть впереди много раундов. Не верится, что мне их будет... Мне не верится, что их будет ну, это... Я думаю, что мы не будем забегать. Я потому что мы не знаем, насколько вынослив африканский боксер, И каждый будет до конца стоять, а принимая огромное количество я... да, уверенности. А, а, а, а? кто-то да. Его, э, Федор, его не, э, забомбил, то Вот сейчас снова, да? да? Бойца и солдаты создают его гибки. Его опыт опять стоял. Как быстро летит раунд, да? Хороший бой. Зрелищный. Да, вы слышите по реакции зала и можете понять, насколько уже он заполнен. Но процентов на 70%. Напоминаю, все это у нас проходит в дворце спорта геннала. Маслеж Так, я вот не понимаю, что сейчас показывает секундант э, Братиса ЧК. А нет, он, он, показывает, он что, показывает, что он, а все. Покажу, показывает, как, он он, он, он, он продолжал о и все. И вот, Александр Каличин... Сделал это движение, которое понятно абсолютно всем. Отказ секунданта, сказал рейтере. Это означает технический нокаут. Да. Отказ от продолжения боя. Да. Технический нокаут после трех раундов. Трех да? раундов. Ну, что там бы, была бы остановка, если бы... Поздравляем, Федю, потому что действительно, еще раз повторить, да? не понятно, подготовил. А вообще, -то, что... я вам скажу, бойцы из этой страны, вот да. Танзани и Альгана, они видят до конца, они крайне редко снимаются, с, там где-то даже в середине, даже в конце. Как правило, это делает э, судья говорят, просто стоп и все. Значит, что-то произошло на самом деле? Нет, была дорогая, солидная. В исполнении Федора мы ну, решили не рисковать больше. Итак, техническим нокаутом ввиду отказа соперника победа присуждается Федору Чудинову. Я пережаю немножко. Федора Баландин, который сейчас все это в Но ну, здесь, здесь уже понятно yeah. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ...чемпиона мира по версии Всемирного боксерского союза, WBU. Ведь и такая версия тоже. 12 раундов запланировано, посмотрим, как получится. Надо сказать, сейчас поговорим немножко о сопернике Роя Джонса, о Дине-Едине. -дине. А, потому что боксер на 6, на 8 лет младше Роя Джонса, Но Бой провел в 2011 году, один бой в прошлом году, в этом году еще ни разу не дрался. Ну, что он из себя трудно очень сказать, но в уроке бой проходит в курдер в первом тяжелом весе. И надо сказать, что Рой Джунс набрал вот такую мазу. Я вспоминаю даже его бой, когда он поднялся, что это вес веса, да, ну, достакал веса вниз. Сейчас мы будет Мы увидим. А, Вообще-то, вы знаете, сейчас все говорят, а вот почему Рой такая звезда легенда, которая оставила вообще память на дикане, когда все было профессиональное возраст, продолжает свою организацию, наверное, с мачетой, с мачетой, с мачетой, с мачетой, с мачетой, с мачетой, с и э, хочет выходить, радовать публику, чувствовать снова этот драйв для себя. Насколько это правильно, решать только ему одному. Друзья. Ну, а, конечно, то, что он был в свое время гений бокса, и то, как, тот стиль, который он демонстрировал в ринге, ни на кого не похожий. О, ну, изумление, э, и, дублика, и существовать, не только благодаря тем кондициям, которые были в да, потому что все было рассчитано на характер остался, характер, на стараться, и по арке остались. Возраст не теряется, самое главное, спор. Больше это диагноз любого, если человек, кто занимался боком более профессионально, всегда будет. До максимума стараться, конечно, покидать, не покидать, и если даже когда покинет и оно, дорогу зал никогда не забудет. Все мы помним прекрасные эти замечательные победы Робера Джонсона с устраивал спектакль в ринге, настоящий шоу. Ну, хочется пожелать, конечно, ему успеха, потому что, как он сам заявил, что следующий год, когда он в 2014 должен быть определяющим в его карьере. Как он говорит, такой определенный ренессанс был. И он снова хочет ходить титульного боя. настоящего вот, типа ты? Сегодняшний, за чемпионами. Но, но из основных есть. Насколько это вообще будет реально. И в какой-то категории. Это как бы... Сейчас он в хорошей форме. посмотрите, пресс лежит. Он без лишнего веса а согнать еще, вот, 9 килограмм, ну, 9. да, примерно 9, это очень-очень сложно, и вообще, все эти... Да, в этом воздушке уже невозможно, практически, более, чем. Сейчас, ну, это зачем сейчас в нашем дивизионе, по полутяжелом, какими-то Зачем вообще, зачем вообще, в... вообще... Есть, сейчас крузер войти, можно что-то э, добиться каких-то успехов, так как... Э, ну, вес свободный, скажем так. Ну да, Нет таких э -э ярких лидеров, которые вот застолбили бы этот вес и держат именно титул у себя. Пойта постоянно от одного к другому гуляешь и тут шансы есть. Но опять же, сейчас посмотрим, насколько это реально. Ну, давайте а, заканчиваем первый да. раунд, это, друзья. Попробую сейчас по окончанию да. этой минутки сказать, да, да, что, да. что вы себя да, вот, на этих первых минутах. Я бы вам скажу, что я, как и все зрители, и вы, уважаемые телезрители э, ждут несколько большего трояльзора, как мы это привыкли видеть. И хотя все реально понимают и возраст, и где он находится, и в какой стороне он ведет, все равно. Мы ждем, я лично, что Thank you. и чадов верят в любовь. Раз, в, в, в, в. Любовь в Большом Городе 3. Так вот, я, я жду от легенды бокса несколько большего, более яркого, более быстрого. И на мой взгляд, в вот первом раунде он несколько жалел своего соперника может быть хочет показать себя побольше, может быть не хочет заканчивать бой настолько быстро, а может просто не может ну да, и то и другое не имеет права на существование, я вспоминаю его последний бой с Палом Гладневским, который он был в в прошлом году он одержал победу, но такая спорная получилась победа с отдельным решением все и потом я ничего не смотрел, только фрагменты но кто смотрел полностью, говорят, что можно было отдать победу кольцовым боксерам. Но вот мое мнение по поводу, что я сейчас вижу, Рой, так у него уже были поражения, и тяжелым поражением он опасается, как То есть у него присутствует какая-то боясь, но а, он очень осторожничает, и все равно это его сковывает. Как бы ты ни хотел, но это было, если может и снова получиться это бокс но при этом он видит, что-таки куда -то бить. Толл? Он стал каким-то более стандартом, да? Да, он как-то да, вот быть его не импровизация что-то пропала, И вот, даже да, вот взять по теалу, да, вот, после да, маркета, да, последний план с вирусом провел. Он просто начинаем видео. концерт пошел. Ну а что вы говорите? Зачем он возник? на, на чему самое интересное? ну он тогда вот ударил, да? ну да, да, что он видимо углядел? ну видимо то что обувь задел, потому что он может на кирпичах типа, yeah. трошки попасть, и потом с кирпича и может поэтому он сделал помещение. а так затумкировать конечно было. ну с опозданием. интересно. Да. ну его тоже шокировало это, <связаться> как и все присутствующие. Да. Трой, потихоньку входит в вкус, и, вот, поэтому вот, вот вот он тоже ходит, Но, все-таки, все-таки, я не закончил тему про марки, океал. То есть, он, сейчас видно, был острил, сомбульсировал, и, прям, вот, боялся, пропустить такого острого удара. Очень, очень, Да, он был, он был, как, бы контроле, уходил. Ну, опять же, сейчас, я думаю, после вот, этого боя он снова придет уверенность в своих силах и будет демонстрировать на своем источнике. Наконец-то 34 выйдет. Ну, это не ваше, это еще да, очень суммарно, да, да, далеко. Да, Неплохо ну, под занавесом раунда атаковал. закончим. Программа вышла, все, все, все, все, все, все, все, все, все, это все, и все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, больше на вот тех своих физических возможностей, которым природа его просто одарила. Это вот ничего не сделать, это невозможно, да, вытренировать. И он, у него не было вот этой такой большой базы, да, стандартной. Все было на скорости, на импровизации, на неожиданности. А когда он становится стандартным ваттером, вот тут-то как раз проявляется то, что вот у того а огромного стандартного опять, фундамента может у него Ну, тут газа да, просто берут свое, как бы, этого мы, мы не хотели, а, все равно, как падает, и, вот, и падают, э, скорость. Все-таки Зенея Дин боится его не он ну, <смех> пытается не пытается не уступать. Пытается руки, не уступает, не уступает, на, не на любой фильм, вот, в драки, драги, где поднимают руки назад. Но ему так главное заставить до конца. Он понимает, что он никогда не выиграет у женство, даже через 3-4 года. Не, ну, я бы не сказал, что он боится просто. У него не столько опыта, сколько может ему противостоять Рой. Вот, и, но он пытается хотя бы не уступать ему в этом. Вот там, вниз, вниз, Да. В хорошо, по печени был. и снова в голову регуляция комбинация. зрители хотят видеть такого Роя ну, вполне, вполне. Ну, до конца третьего раунда еще очень много чтобы у и сам закончить ну, этот злою у нас так и продался сегодня вечер в нокаут ну, mm. вполне, возможно Рой зарядился. был да? этого зала, да Абсолютно вересовзала и ему это нравится. Когда Но он на он начинает да, творить многое интересное. Держит руку француз сейчас. Рой Джонсон неожиданно точка. Точно пока встречает, не В бой принял как то вот тут путь, надо умедать дистанцию зон? разорвать и все-таки оставаться на своей ну, главной. Да, Француз прилипает постоянно, он понимает, что да, это единственное победит в данной ситуации. Хорошо, хорошо на отходе да, снова объем войн. Да, спасается удержанием. Я вот да. хочу уточнить, с какого, какой страны он? Алжира? Он из Франции, но рода да, без а, а, да. Поэтому он выходил по Танасскому. А да, да. Ну, что-то район застаивается на этой слишком близкой дистанции. Да. Ну, он просто останавливается. Надо он все равномерно распределять. Оп, что это? Что такое? Я опять не понял. Он начинает играть. Похоже, Да. Французский боксер начинает с по ну, сказал... Я... Я... сказал, что он вот пол, виду, <свят> Продолжается бой. Боксер которого все так против французы, Ройджаз и второй раунд, предыдущий раунд, был полностью, конечно, был американской звездой, потому что он начал уже хозяйничать в ринге, он начал делать все, что он хочет. Он снова напомнил вам того легендарного Роя Да, он поймал кураж и теперь хочет его довести до конца. Он может закончить более легко каждую секунду. Он хочет сделать это красиво, как всегда. Сейчас он будет играть, такие кошки с мышкой, где то он любит. Да. Он даже сказал, вот когда я снимал фильм о нем, он сказал, что для меня не только это главное нокаут, а только даже как то грубы не звучит, но дурака это как это. Да, это главное, что в показать зрителям то, зачем они сюда пришли, чтобы завоевать истинные симпатии. И Уро это очень-очень получается. И у очень получается. него не встречается Да, ревал это канадская тема. Вот. И... для удара, да, соперника. Я прям так я тоже видите, держал дистанцию дальше. Ну вот у него в, в, в, не в предыдущем раунде два раза он так шагом назад пил. Но я думаю, что запросто за, за, за вот. Я не думаю, что он устал, потому что, в принципе, вот когда я защищал титул в Канаде 30 ноября, я работаю с комментатором в финале СВИО, и он.. Рабочие вот эти дни, то есть там выделял время и тренировался в да, И работал, и тренировался, то есть поддерживал форму да. Шампанская стоит. Ну там уже отвечать. Он накапливается, видимо, потом. Да, вот, вот вот. еще один удар. Знаете, я говорю, поскольку они убивают Я если может, я не будет, будет нокаута не да, будет не, нокаут, не а да, сможет на кого-то то где-то ближе к 8 раундам. Что просто Да, что-то над глазом еще Над левым глазом. Вот и под левым глазом. Матома да, гематолога сапит, и довольно глазами вообще у выражение лица, как будто вот ну, жизнь заканчивается. опять, да. опять с этим соперником он может продемонстрировать то, что он умеет, на самом деле. хороший Расширный да, материал да, да, такой. Да, да, да. То есть, видите, да, всегда да. ты фактируешь в ринге, насколько позволяют тебе соперник и также соперник, как с тобой, насколько ты позволяет. Вы приехали на свой шоу, и, я думаю, не жалеете. Неплохо получилось. Нет, конечно, тут да. очень много... Друзей, которых я давно не видел, то есть я... А только раздогатировался -то с своими uh, фанатами. впечатление mm -hmm. о боях какое. Да, и то есть бои интересны, то есть что не бойся накал. То, что и это самое главное, что собрался стадион, людям интересно а вот если честно, Сергей, есть вот разница, да? я там, ну, реально представляю, что такое ну, все будет там и там, вот для тебя ты сейчас живешь там в совершенно. есть разница между пройдением боев что России в атмосферу, в саму атмосферу там саму да. правительственное настроение, там красоту да. и все остальное да, конечно, то есть там я хочу сказать, что, допустим, на примере у меня вот Наталья, я ей огромный привет она сейчас в Америке, сейчас э, прилетит сюда, понедельник э, полетает, наверное, вот вторник уже здесь будет, у нас трагедия такая произошла, а так, наша любимая пропала под колеса автомобиля, и, и там очень, <соединяющий> да, там, очень там, тяжело себя чувствовать и переживать, и поэтому не может там находиться. Я хочу, чтобы она сюда приехала и поддержать ее попала попал на партнерское шоу, там бренда Рио партирул э, Султана И как на видим, что что понимаю, какой партнер Америки, какой То есть, -то, вот, раз, и, Теперь подтягивается, это ряд телеканалам, которые сейчас демонстрируют. И, конечно же, которые таким партнером, который сегодня нашел у вот, нас... Показывают какие хорошие Ну а там уровень вовсе вот ты посмотрел считаешь, что тут еще уровень оппозиции надо справлять, если но, в общем конкурентоспособные, вот это, скажем так, средние ребята, кто только подходят к пику своей формы и которые хотят стать чемпионами, они по, по уровню подходят примерно таким же боксером в США. Ну, если честно, то, наверное, в США более конкурентные чемпионские бои, вот, это, ну, что я, по крайней мере, вижу. виду. Здесь же, вот, ну, не знаю, как правило, если чемпионы боксируют, -то, -то, -то, -то, то, в Батании приезжают, там, отсюда такие то Неизвестные, малоизвестные боксеры, но это... Но это пока, да, пока, скажем так, это подтягивается аудитория, и реально это прогрессирует бокс, и прогрессирует, это очень радует. Сегодня я даже мало получается посмотреть боевки, так как много фотографий делают вместе с ними. Как я, как сюди, боковой смотрите. Я там внимательно. Да, на самом деле, ну, что-то <плодис> до... <плодисмент> играл который, раз, Да, надеюсь. Непонятно, средний Да, что-то. Просто, и делают, что делает, Потому что, потому что он провел, на ногах да, весь бой против врага. Это уже плюс его колено. уже будет в истории. И, и оказывается, достойно. Дорогие друзья, по доброй этой традиции мы дарим вам в новогодней суперцеле праздничную рассрочку без переплаты и скидку по однечерку в новом году. За подарками нам! Экстер LG диагональю 107 сантиметров его за тысячу рублей. Правильный взгляд на от холодного, от горячего. Это может быть повышенная чувствительность зубов. Я рекомендую пасту с Активное вещество, энергия внутри зуба. Нет, успокаивается, чувствительность снижается. Пасту с одзянем использовать нельзя. Как обычно, паста. Сейчас. Подаром резким пацам нефть. Вот Вы получите стеклу до пяти на следующую покупку, так �ורה. Вы получите карти hayırого пить рублей. Да, давай, давай. Вот. посмотрим, что сможет вот сейчас противопоставить редзин, а, потому что э, мне кажется, вот сейчас вот э, наступает какой-то какой определенный момент в бою, когда э, весы должны точнить, либо э, он затянется и пойдет и даже, а что Одинаковые тонкие победу. Один дожить до конца, второй показать всю Но получится ли это у него? Вот опять-таки, на рове. Здесь дистанция, на рове не нужна. Он уже есть амнициативу. Он уже на середину ринга, и все. И дает поверить просто. Он же не уходит. В шаг он принимает этот бой. Здесь у фанатов. И как говорится, не подачи. Поэтому, он начинает просто уже искать и переходить на планы Б, то есть он не идет по его его сценарий на вида да, прошло то вначале, то потом что-то полгода. Ну, вот так вот. Зиноде а, он все-таки да, да, да. он, напорно он начинает родить на себя. Иди тут. Он уже начал он и он, поэтому, начинает давить, пользоваться этим. в принципе, как на его стороне. Но, по крайней мере, он активнее. И, конечно, точнее, примерно равное количество различных ударов и попаданий. Но он постоянно идет вперед Он, как бы, уже диктует эфиры и станции. И он держит эти станции, которые могли. Ну, он сажёт, в правом, делал такие боссы рязкие, они грязные такие бьют вот непонятные удары скрытыми перчатками, они вот именно неудобно, если уровень попадет, ему это более такой точный которые уже, уже, уже, уже, уже, уже, уже были в прошлый раз и <реклама> <реклама> пробивает такую грязную, то есть отключая магиона Кирилли Джонс, но она очень то не особо сменила там такой вокзал. Опять-таки вот непонятно, да, ведь э, Джонс и э, его ноги, его передвижения по рингу, то, что он делал. Сейчас углу, Ну, это то, что он демокрил, это был вес другой. Вот я на своем примере тоже, допустим, я всегда вот... нужна другая тактика, нужны другие да Наверное, сказать что, сказать, что то правильно, <café> летомays, Да, но это сказано опять как мне кажется, это мое мнение, что усталость она у него появляется и он не соглашается. Я не закончила спонсаджирование. начало не соглашаю, что нокдаун. Я так и прям на секунду, на две закрывать глаза, и в этот момент, мне кажется, что можно приезжать. Он теряет контроль. Сергей, я сейчас подглядел какие-то супервазии. Это просто секретный. Дели раунда, победу французам. Да, Нет, но я согласен с этим. Он давит, он более активен. То есть это был шестой раунд. Несмотря на смотря на в последний раунд. В последнем раунде, в Ну и что да, жаль, еще здесь? Да, еще что да. интересно, э, супервайзер этого э, э, боя, женщина, Марина Милованова, представитель федерации «Форсальная бокса России», Такая штука, что нельзя терять контроль, даже если соперник тебя как-то грязно бьет, там, начинаешь грязные примочки, там, жалов, там, репери там, отводишь взгляд, то соперник, он много, много моментов играет, но этого, собственно, и дело. Да, а рефери, вот пока репери не оценят, ты должен быть на это... Вот такую ошибку поплатился за, я не знаю, вот такой, например, в Майвезер и Орфис. Да, очень яркий момент, когда уже 4-4 раз. Извинем, раз и достаточно там будет. Но вот это он и поплатил за нокаутом, и на этом карьера Орфиса закончилась. Мы его сейчас не видим, не слышим. Но он будет тратиться в конце января. Да, но у нас даже в тонах стоит показать, что он Посмотрим. Он сейчас увлекся очень каким Шоу-бизнес там поет там по разным каналам. Пусеры любят вот и же он поет. Вот на нас брызгает это показал язык. Рою Джонсу. Ну, я а этого сам когда-то мог сделать. Но это у представление, это представление. Это, да. повторюсь, что, что мне, честно, я, честно ли, говоря, я ожидал несколько другого, другого боя, такого более финного. И я вообще ожидал накаута где в средних да, раундах, к примеру, да, в 6-м да, да. А я ожидал, что где-то в 8-м, 9-м раунде француз от Но, наоборот, не, просто да, набирает обороты. Просто вот Андрей... Вы, наверное, поверили просто слова Роя, да. а, они умеют вот убеждать, боксеры американцы, вот они умеют убеждать, что а, я сейчас тебя там накалтирую, там что лучше. Но когда Я выходит, не, не верил и не, верил, и не верил. поверил. Ну, сейчас, по крайней мере. Вы сказали, что в третьем раунде думали, что накалкил в третьем раунде. И по Тануссеру же он сказал, что Тануссер просчитал статистики, примерно сделал вывод. А, по, -по, по данным, конечно. Ну да, конечно. В данные, Ничего такого серьезного, когда Танус не забился и вообще больше летит. Да, вообще а он игрался один раз вот, в прошлом году. Так он не проводил больше восемь Один раз, что он играл, Yeah. Yeah. Главное, что мы видим сейчас. Ну да. позиция. Опять мы видим ту же картину. Привет всем. Да, Привет всем. Да, и на да, да, Вот откроет как, как реагирует публика на Такое впечатление, что желтый ну, он дает. Да? Не может в какой-то момент сделать то, что он обычно умеет или хочет, и получит? <связь> да, вы думаете, какая-то опасность? Да. да <связь> может быть, я <какая> <связь> да. и, и, и так двигаю? Может, это тоже игра? Ну, в принципе, раньше называли боксера, вот Владимир Генераль называл его вот, боксером телефонной будки, Он, он, он пока под, поджигал и, и, и, и, и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 Продолжение следует... зачем того и другого. Да, это надо Не получилось было, посмотрим хоть концерт. бы как-то меня я мы Сейчас идет диаметры, нормальные. Хорошо, а вот вот. кубики когда я не знаю. Сейчас, Он так Он был конец раунда здоровым. Что показывает, он у Он улетел, он до пор он сам не он угол.